Добрый день, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже 6 лет, занимаюсь небольшими проектами и в том числе рассказываю о Португалии на этом канале. Сегодня я хочу рассказать вам о золотой визе Португалии. А во второй части видео покажу интересный проект для тех, кто хочет инвестировать 280 или 350 тысяч евро и получить золотую визу. Золотая виза или виза инвестора – это право на легальное проживание в Португалии с целью осуществления инвестиционной деятельности здесь. Для многих главными преимуществами этой программы является возможность получения португальского гражданства через 5 лет, а еще минимальное требование к сроку пребывания на территории Португалии в течение этого периода – всего 7 дней. То есть человек может жить и, например, заниматься бизнесом в своей родной стране, инвестировать в португальскую недвижимость 280 тысяч, раз в году приезжать в отпуск на 7 дней в Португалию, а через 5 лет просить португальское гражданство. Это главные преимущества, но есть и другие. Инвестор получает возможность оформить вид на жительство не только для себя, но и для всей своей семьи. При этом заявления других членов семьи могут быть поданы одновременно с заявлением инвестора, что является отличительной особенностью программы «Золотая виза». Все участники программы получают право на свободное перемещение в пределах Шенгенской зоны. При условии наличия вида на жительство хотя бы одного из родителей, дети, рожденные на территории Португалии, получают португальское гражданство по рождению. Переехав в Португалию и став налоговым резидентом здесь, можно воспользоваться условиями льготного налогового режима. Главным преимуществом налогового режима РНЭЧ является ноль процентов налога для иностранных дивидендов, процентов по вкладам, авторских прав, доходов от аренды и иных пассивных доходов, 10% процентов налога для пенсий, получаемых в иностранных государствах, 20% процентов подоходного налога в Португалии для бизнесменов наемных сотрудников, фрилансеров, которые работают в сфере с высокой добавленной стоимостью. Данный режим налоговый можно получить на 10 лет. Для получения золотой визы Португалии необходимо инвестировать средства в экономику Португалии. Самый популярный вариант – покупка недвижимости. На сегодняшний день достаточно инвестировать 280 тысяч, но с 1 января 2022 года минимальная сумма инвестиций для жилой недвижимости увеличится до 500 тысяч евро. К тому же нельзя будет купить недвижимость в таких городах, как Лиссабон и Порту, а только в так называемых внутренних регионах Португалии. Еще можно открыть компанию и создать 10 рабочих мест или инвестировать в инвестиционных и венчурных фондов национальных компаний. На сегодняшний день в размере 350 тысяч евро, с 1 января 2022 минимум 500 тысяч евро. Ну и, наконец, можно перевести капитал в размере 1 миллиона евро сегодня или 1,5 миллиона с 1 января 2022 года. То есть есть несколько вариантов, но самый популярные – инвестиции в недвижимость. Хочу обратить внимание, что 12 февраля 2021 года был принят закон, который регулирует новые правила выдачи золотых виз. Португальское правительство решило поднять планку для иностранных инвесторов, увеличив минимальную сумму инвестиций и запретив выдачу золотых виз при покупке жилой недвижимости в главных городах Португалии – Порту и Лиссабоне. Но, конечно же, недвижимость в этих двух городах наиболее привлекательна с точки зрения инвестиций. Поэтому я хочу показать вам проект в Порту, в который вы сможете инвестировать 350 тысяч евро и получить золотую визу даже после января 2022 года. Вы можете купить долю в строящемся отеле. Сейчас в Порту строится несколько отелей крупнейших гостиничных групп, таких как Marriott, Hilton и Intercontinental. Инвестор – канадская группа компании Mirkan, застройщик местный. Меркан была создана в 1989 году. Они специализируются на инвестиционных девелоперских проектах в сфере туризма. Сейчас в Португалии у них 12 проектов на общую сумму 211 миллионов евро. Отели находятся в Порту и Эворе. Эвро как раз городок во внутреннем регионе Португалии, поэтому туда можно инвестировать 280 тысяч евро и получить золотую визу. Есть ряд преимуществ получения золотой визы через инвестиции с Меркан вы можете получить золотую визу, инвестируя всего 280 тысяч евро. Вы получаете надежный актив в виде коммерческой недвижимости под брендами Hilton, Marriott и Intercontinental. Инвестируя 350 тысяч, вы получаете гарантированный ежегодный доход в 3%. Гарантированный выкуп вашей доли после получения гражданства или постоянной резиденции в Португалии. Вы получаете полный пакет. Покупка, управление, документальное сопровождение, отчетность – все в одном месте и с одними и теми же людьми. С вами будет работать русскоговорящий менеджер, то есть я и русскоговорящий юрист. Меня зовут Джерри Морган, я из Меркан Capital Limited. Мы основали нашу компанию в 1989 году, чтобы помогать состоятельным клиентам переехать жить в Канаду. С того времени больше 50 тысяч человек сделали это с нами. В 1991 году мы открыли подразделение в США и начали работать с программой EB-5. Это программа для тех, кто инвестировал 500 тысяч долларов в США и получал грин-карту США. С того времени мы сделали 38 проектов в США. Общий бюджет инвестиций составил полтора миллиарда долларов. Таким образом, мы получили огромный опыт работы в Северной Америке и в какой-то момент поняли, что наши клиенты также хотят жить и в Европе. Поэтому мы начали изучать разные страны и разные программы и пришли к выводу, что Португалия предлагает наилучшую программу и является наилучшим местом для нас, чтобы начать наш бизнес в Европе. Мы приехали в Португалию в 2015 году и с того времени уже многого достигли. Сейчас строится 12 отелей, 5 из которых будут открыты в в этом году и семь в следующем. Это отели мировых брендов – Marriott, Hilton, Sheraton и Holiday Inn. То есть мы всегда работаем с крупными международными брендами. Мы планируем начать строительство трех-четырех новых отелей в этом году. Они станут частью нашей огромной семьи. То есть мы хотим продолжать развиваться и расширять наш бизнес. Наши отели находятся в Порту, Гае, Матазиньюш, Эворе и Амаранте. Мы верим в Португалию, несмотря на текущую ситуацию, и планируем сделать существенные инвестиции на протяжении следующих двух-трех лет. Мы уверенно смотрим в будущее и планируем продолжать инвестировать в Порту и в Португалию. Наши инвесторы из разных стран, примерно из 50 стран. И я могу точно сказать, они любят Португалию, любят жить здесь, и они высоко оценивают инвестиционный климат в этой стране. Я поговорил с президентом Меркан и задал ему несколько вопросов. Если у вас будут вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео и менеджер Миркан обязательно всем ответит. Что вы предлагаете клиентам, которые хотят получить золотую визу Португалии? Я думаю, что в первую очередь мы стараемся обеспечить простое решение для инвесторов. Мы предлагаем стать частью мировых брендов, таких как Хилтон, Sheraton и Marriott. Люди доверяют этим брендам. Мы предлагаем превосходные локации, центр города. В отельном бизнесе локация – это все, поэтому мы выбираем только лучшее. И важнее всего, мы предлагаем инвесторам возможность выйти из проекта. То есть человек может забрать свои деньги назад. Это три важнейших момента, на которых мы фокусируемся. Люди приходят к нам, чтобы сохранить свои деньги, обеспечить безопасность своему капиталу. Мы не рискуем деньгами клиентов. На самом деле, наше главное преимущество в том, что мы делаем сложные вещи простыми. Без суеты, без головной боли вы инвестируете, получаете свой португальский паспорт и также просто выходите из проекта. То есть вы покрываете все вопросы, связанные с процессом. Все. Мы даже обеспечиваем юридическое сопровождение для наших инвесторов. Мы сотрудничаем с юридической компанией, которая может открыть налоговый номер, банковский счет, купить недвижимость по доверенности и оформить право собственности на инвестора. К тому же они сопроводят по всем юридическим процессам, касающимся золотой визы в иммиграционной службе Португалии. Можете рассказать о ваших проектах в Порту и Эворе, пожалуйста. У нас 12 проектов. Этим летом мы откроем отель в Амаранте, это бутик-отель, который мы откроем в июне. Второй – пятизвездочный отель, который называется Каза де Компания. Этот отель будет открыт в июле. И еще один называется Фонтинья. Он находится на главной шопинг улице Порту, Санта-Катарина, в самом центре города. Он будет открыт в середине июля. Следующий отель – Four Points by Sheraton. Его мы откроем в сентябре. И отель Se бренда Hilton будет открыт в октябре. Мы планируем открыть пять отелей в этом году. Есть еще два отеля в городке Эвара, которые будут открыты в следующем году. Инвестировать в отели в Эваре может быть более привлекательно. Люди хотят минимизировать необходимую сумму инвестиций. Думаю, что Эвора – одно из наилучших мест для инвестиций 280 тысяч евро с целью получения золотой визы. Сейчас мы начали работу над новым проектом в Эваре. Это отель Holiday Inn. Это предложение доступно за минимальные 280 тысяч евро, и к тому же застройщик оплачивает все налоги за инвестора. То есть никаких налогов? Никаких. Инвестор вкладывает 280 тысяч, и он сможет выйти из проекта, получив назад свои 280 тысяч. Это на самом деле очень привлекательный проект для тех, кто хочет получить золотую визу, а впоследствии и гражданство Португалии с минимальными вложениями. У нас есть еще один новый проект в Порту. В Порту минимальная сумма инвестиций – 350 тысяч евро. И застройщик тоже платит все налоги за инвестора. Важно отметить, что инвестируя в Порту, вы получаете гарантированный доход 3% годовых. Почему вы выбрали Порту и Эвору, а не Лиссабон? Мы выбрали Порту из-за лучшего соотношения стоимости и ценности объекта. Лиссабон очень дорогой. Мы хотим защитить инвестиции наших клиентов, и Порту просто предложил лучшие условия. Больше ценности – лучше для клиента. Лиссабон – самый большой город, но если ты инвестируешь с целью иммиграции, в первую очередь важна безопасность. Когда мы решили строить отели в Эваре, мы руководствовались тем же принципом. Безопасность инвестиций – главный приоритет. Эвара сама по себе находится в прекраснейшем месте посреди одного из важных регионов Португалии. И это популярное направление среди туристов в течение всего года. И самое интересное, Португалия планирует построить высокоскоростную железнодорожную линию от Лиссабона в Мадрид. Этот поезд будет останавливаться в Эваре, поэтому я уверен, что много испанцев будет приезжать в Эвару на выходные. Люди из постсоветских стран хотят гарантий. Как они могут быть уверены, что получат то, за что заплатили? Что проекты будут закончены, что они получат золотую визу и все остальное. Могу сказать, что каждый объект, который мы продали, уже строится. Все проекты строятся. Те два новых отеля, которые мы сейчас продаем, начнут строиться очень скоро. У нас очень профессиональная команда в сфере разработки и управления проектами. Мы нанимаем компанию застройщика, но очень внимательно следим за их работой, и мы уверены в их работе. У нас четкие договоренности с ними. У нас есть установленный срок на выполнение работ. В противном случае они будут платить штрафы. У нас на самом деле хорошая команда, которая обеспечивает окончание строительства в срок. К тому же у вас 30-летняя история работы компании. Мы ни разу не потеряли деньги наших клиентов. С 1989 года мы сделали 38 проектов в США, много проектов в Канаде, теперь в Европе. Тот факт, что мы до сих пор занимаемся этим делом и присутствуем во всех этих странах, говорит о том, что мы делаем все верно. Если вы заинтересовались проектом, в описании к этому видео будет ссылка для связи с русскоговорящим менеджером Меркан. Инвестируйте и приезжайте в Португалию.